Сегодня отвечаем на вопрос Ксении. Не вижу информации в СМИ об торгах госкорпораций. Почему? Если поискать в интернете, то вы найдете всю информацию про новые торги, активы госкорпораций, электронные торговые площадки, регламенты и сотни объектов. Мы не можем однозначно ответить, почему в СМИ почти нет упоминаний о подобных торгах. Но есть пара идей. Во-первых, Тема банкротства в «Кризис» далеко не самая деликатная. Во-вторых, а в этом мы уверены на 100%, о подобных торгах еще не известно широкой публике, а спрос огромен. Вам достаточно зарегистрироваться на ЭТП и убедиться в этом самостоятельно. Подробнее об этих торгах мы рассказываем на наших вебинарах и видеоуроках с живыми примерами объектов, прикладывая документы, фото и цены.